Всем привет, дорогие друзья! Нападение НЛО на людей очень часто стали появляться необычные видеосюжеты. Сегодня я вам покажу очень странные видео, а вы подпишитесь, чтобы быть в курсе. Не так давно я уже показывал многие интересные видеосюжеты, как НЛО нападает на людей. Но такое я первый раз вижу. Сейчас было все наоборот. Люди нападали на НЛО, а НЛО отбивалось... Нет, дорогие друзья, все было бы так, если мы с вами думали по-другому. Но не так давно было сделано очень странное явление. Армада НЛО летела в сторону США. Эти кадры, которые вы наблюдаете, были сделаны специальным разведывательным комплексом самолетов. Он заметил необычную угрозу, двигалась очень быстро. После этого эти необычные объекты... Чуть-чуть замедлили ход из-за облаков. То, что вы видите, они передвигаются именно в плохую погоду. Куда облака, туда и армада. Но это еще не все. Много чего странного происходило по пути этих необычных объектов. Необычные явления, которые происходили впереди, появлялись еще несколько НЛО. Какие-то необычные порталы, кто-то их открывал. Но это еще не все. Много людей, которые не думали, что над их головами находится этот объект, а их очень много случилось что-то еще. Помехи были колоссальные. Что за помехи, вы уже должны прекрасно понимать. Но у множества людей сразу резко стала проблема с головой. Давление и очень головокружение. Но суть в том, что это только было началом. Что скрывается под этими необычными видеосюжетами, мы будем сейчас смотреть следующий видеоролик. Посмотрите необычное видео. Это видео было сделано в 2021 году, 13 августа. Удивительно, но множество ракет пытались сбить НЛО. Но это бесполезно. Эти объекты напали на военную базу, которая была засекречена. Удивительно, множество очевидцев не знали, что это объект именно враждебного происхождения. И множество кораблей, которые они видели, просто напали на эту базу. Резкая, необычная обстановка случилась в тот день. Я не буду все карты раскрывать, где и почему. Но мы знаем, что эти необычные объекты просто уничтожили ракеты, только когда их Выпустили. Посмотрите внимательно, часть ракеты просто растворилась в воздухе и все. Никто не может объяснить, что за объекты так могут влиять, но есть множество тайн, которые вы должны прекрасно понимать. Много НЛО готовится к чему-то опасному и люди это понимают. Исходя всей ситуации, они ошибаются только один раз, когда нажмут на кнопку. Но люди не думают о том, что эти объекты могут и быть наоборот, дружелюбные. Поэтому множество из вас, наверное, думают, что это конец. Но давайте с вами разберем. Эти кадры, которые были сделаны, они не случайно. Они показывают, что грозит в будущем. Но так ли на самом деле, я не могу вам точно сказать. Но пока эти объекты были в этом районе, у множества людей случилась необычная катастрофа. Но это все потом. А теперь самое главное, дорогие друзья, посмотрите третий видеосюжет. Если вы увидите что-то странное, то, конечно, вы увидите. Посмотрите. Что вы видите? Необычная, да, картина. Но это еще не все. Вот эти необычные кадры, которые вы, наверное, не видели, были отправлены ракетой Земля. Земля. Что за ракета? я честно объяснить не могу может земля воздух может земля земля никто понять не может но суть в том что когда эта ракета полетела в сторону этого объекта вы не поверите она просто напросто сменила правильно сторону и улетела в другую суть в том что нло неуязвимы их никак не сбить их никак не уничтожить только можно орудиями или артиллерия. Уже были примеры множества людей, которые испытывали на них очень интересную оружие. Но это еще в разработке. Говорят, лазерная пушка, которая проходит множество тестирований. Но у этих необычных объектов есть еще одна угроза. Они излучают импульсные волны, которые множество ракет и множество даже не ракет просто-напросто рикошетят. Эти необычные кадры очень засекречены, но но по многим причинам вы уже видите кадры, которые уже нас наполняют с необычной угрозой. Что происходит, мы с вами не можем понять. И откуда эти все необычные НЛО появляются? Сейчас стадия того, что мы с вами не можем уже понять. Но и это еще не все. Много чего от вас скрывает, но то, что сейчас вы увидите, напало прямо на ракетную базу. Где именно? А вот тут вы сами сейчас все и угадаете. Посмотрите эти необычные кадры. Эти кадры были сделаны в Китае. Удивительно, но на них напал необычный НЛО корабль. Не успели китайцы выпустить множество ракетных боеголовок, как на них напал этот объект. Уже были случаи, что НЛО просто-напросто нападает на военные базы и их просто-напросто обезвреживает. Но суть в том, что НЛО видит, что происходит во всему миру и у кого множество ядерных боеголов, они нападают. Такие уже были нападения в США, в Неваде, Франция, Китай и даже Канада. Удивительно, но пока что мы с вами живем в таком мире, что везде мы нужны, но скоро мы будем не нужны, исходя из с этой ситуации, что люди просто видят огромную угрозу из космоса. Но давайте мы с вами все-таки не будем паниковать. Может это все-таки видеосюжеты фейки А там мы будем думать, что будет происходить Но что на самом деле это пугает То, что на МКС каждый раз замечают необычные объекты Они просто-напросто летят, чтобы напугать людей Или показать свою значимость А вы думаете, дорогие зрители, что на самом деле скрывается в космосе А потом на Земле Или все наоборот Я что мог вам показал. Но от вас требуется, дорогие друзья, только лайк и подписка. Но кому интересны мои стримы, можете ставить колокольчик. А для этого посмотрите от А до Я все сначала.